Внимание. Камень Сиронин Шилова. Двое вооруженных подростков. Запрашиваем подкрепление. Ну вот как ты думаешь, это нормально, а в 4 часа ночи нет человека дома ребенка. Значит, будем говорить с ней по-другому. Будет вот здесь сидеть у меня. Ты такая плохая мать, что ты от меня свою девушку скрываешь. Что ты творишь? Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Где дети где дети. тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Мам, все хорошо? Саша встала, я сказала. Нужно устроить революцию. Все боец. Кричат, что все плохо. Ходят на работу, которую ненавидят. А я не хочу бояться. Кому быстро? Дай я... Ой, не могу!